Угу. А, переливчики тебя можно снимать <связь> <Че>? <связь> я же с фейсберг <связь> <связь> так он сам себе это самое не парит уже а показывает поэтому че? Ну все равно так я тебя не фотографирую <связь> <связь> потом <смех> вот. на дерево увидел Вроде недалеко от копии Ну, посмотреть, может, что-нибудь есть В корне дерева Мне хлебом не корми. Дай только что-нибудь поискать Ой, скучно-то как Дождь сыра Так какой-то кларчикой что это Ничего интересного нет. Болотина какая. Вообще пасмурно, прохладно. Такая погода хмурноватая. Да еще этот мелкий дождик. Снова пока не вижу. Ну жильный, жильный. Он э, Саша отличается очень сильно от медиистого э, переливка. Как небо от земли. Клад, клад, клад, клад и халцедоновой корочка сейчас сверху. корочка. Вот смотри, смотри какой вот красный. О, тоже неплохой, кстати, перелифтик А вот смотри какая корочка. Вот. Не просто так просто так и не говорит. Да, вот-вот. Нормально. И лифтик такой своеобразный. Водички не хватает, да, ведерко? А что можно? Там вода есть. Ну вот. Уже интересно. Такие шапочки, шишки. Вымыть так вообще. Классно будет. так гематит. не пойму что тут что такое в этой же яме вообще интересно тут кристаллы а вот, вот еще что -то. О. Ну, такой булдоганта как вести как тащить всякие осколки, осколки, осколки. Мыть надо, может что-то проявится. Вот тоже кварчик. Так. О! Это уже что-то Это уже что-то даже поблескивает. Ну где же конец -то ямы, чтобы целяк-то найти? целом это интереснее ведь копать. Ну, пожалуйста. Ну, мошка-то зачем? Ну ладно. Пока выключимся. Это я, по-моему, откладывал. Только хотел сказать, что солнце исчезло. О, оно вновь появилось. Правда, лес стоит сырой, такой прохладный, осенний лес. лес. Олежника много. Дох, рена и больше.